Озвучка комикса. Ещё одна вселя, день. Вставай сейчас же, мешок для него костей. Ты ведь не забыл, что у нас обед с нашими друзьями. Заодно разбудит человека. да да, я помню. Сейчас встану, не стучи так сильно. Ах, сегодня будет длинный день. Я еще пять минут, так мало. Черт, ты здесь делаешь? Доброе утро, Сан. Зачем такая орать-то? Ты разве не помнишь, как я прикладываю тебя в боекомнате после ужастика? Парскалищик.